Так, нашу цель собрать, я тебе покажу. Ген благотворительность. Это 4 раза, 5 раз, там, 7, 10, 16 часов. Чем больше мы это сделаем, тем лучше. Собрано газа 120 тысяч. Много, но ну, если издеваться под игроками, долгую игру, скорость и не меньше, время, видность, Magic, Магия летающий не знаю зачем а, экономку нарушили ага, тоже очень важно так значит танк танк танк защита нормально хм. Посмотри, кака меня колба. Посмотри, какая у них ловда какая у рамка ага, стал -хо -хо. блин между 150 воинов 150 игром классная карта тут куча, кучи очень много ресурсов его бой мы будем стараться о мой, так. Классно. Да, Строим, конечно, за 200, потом ускоряем, потом, не сейчас. Врага нет преимущества, я так думаю, по этим штукам. Пока что много Как только пока это играть уже стало. Стоп, так... Э... Чувствую, что скоро займу топ Место. но ну, явно не топло место. Топ не занимает и тысячу кубков, у нас только стоит 1500 Как два раза больше, чем мы. Ну, ладно. Возможно, он также делает тактику. Постараемся. Так, найдем. Брои, побираем мирал, куча мирал, давай. А, ну я же один такой, чувак. Я вам тут еще, -то еще. показываю точку, что мы здесь пячем воинов. Немножко пячем воинов. сам. Давай, призваем мирал. Да, Бэсса, давай. Покажем. Стоит даже и Бэсса. Соберем, потому что не страшно. И вдруг прохват по студницам. Вчера в игре это очень важно. Так, все мужики откладывали одну Большая карта. Так. Ускорим. Для этого, если будем атаковать еще. Борьбу возьмем. Казарм построим. Вдруг он тоже так делает. Не ну, давайте. Скорость у нас. Преимущество по скорости. Я считаю про атаковать не а. 26, стиль 6. Что делать? Так. Безервис. Так. Какое на уже показывалось. Можете на раскрасе уже знают. Но вы можете охватить его экономику. Если не найдете коммуника. Классно. По защиту. Атака. Все нормально. Окей, Бывает двухсот атака? Ускоряется это дело, а уже отокуда нас с бросками, все отступает, угу. ладно назад на базу, где эти вот летающие, что за Он летающий купил нож? окей, так быстро, я не заметил, в этом занятии он атакует у нас в кай Какая нас атакует? Но у нас цель не в атаке, на Также Так же, пускай, не захочет. нас не так уж, но в Уже атака, как мое, атака. Мои бессы, мои бессы. Так, вот дефа, дефа, что-то еще надо запускать да блин хочет потахнуть стройка давай давай видим меня куда-то высота потому что не запускать будет классно в Вот это да вот, произошло яма наружу стоит так, это уже влазность. экономика ох вот она дошли сайтанку наш пуш по атакуйте а ну в принципе в принципе уже пора атаковать Конец, Вот, Классно Что же? А Они нас Я защиту базу забудут, защитить свою базу Но допустим, ну, не... Но грэмор запустим, нет. Вот Здесь поставить. Ну так хватает, теперь точек. Нужно экономику зарубать. Все, ладно. Пора проверить, Так здесь сам наверное, так и да, не знаю. А. Не пойду, куда поехал это поехал поехал поехал поехал поехал это поехал поехал поехал поехал поехал поехал поехал поехал потом отступаем отступаем мы на линии кстати очень классная линия прям делит на помещение не наверх прибегающий спускаем нужно брать по полной. кто вам сказал эти старые нет не говорил не делаем другое Должно мы по-быстрому сделать это А вы берете? А блин, ты тоже берешь льду Спасибо, конечно, берем голяму Но а не сейчас пора уже разделить команду, которые вдруг пропустят Рад, а, кого хватит, файп, кончу Хорбовую, атаку, лидичь Под всех файп Ну, ну Проверить, чем занимается наш враг <ТЬ> да ладно, ладно. Вот так я задумал. Знаете, ну слишком много увозить, что просто говорят нам не опада Да. Надо отступить. Ладно. От... А убираем войска двоих. Доверь убираем. Такого запускаем. Кончим так. Да у меня есть шанс, конечно, есть. Так ускоряемся у нас реального поиска войска. Айди, поатакуй немножко. Давай, маленький. Так, кстати, как там... А, закончился, Понял, нужна кому-то поискать Сюда? Кому-то нужны эти? Да. Чем-то лучше померзнем сильнее. О, строительство нельзя. можно проверить, чем занимается. посмотрите а может пойдем сюда, возможно там практически чем занимается. О он Не, там может посажаться, почему бы нет. Ладно. Проверьте, проверим. его у вас, отлично Строим, надо цель все захватить и все будет классно. Больше воблинов еще нам сказали, поэтому призываем кучу-кучу гоблинов. Кучу Также можно сказать, что в атаку, да, чтобы он нам разомнялся. чем ну, ладно, а он Ладно, там не сдается никогда. не не, не, не призывайте, Так. Вот такой, панчик. Краймин, да, пойдет не жалко. А блин, сколько войск собирайте войска, мне много войска. Больше их не буду призывать пока что. Реально, переход. реально проиграет. Реально ну-ка, по-моему, он убери, исправно. Куда, блин? возврат пункте вы прячете на да? как будто мы союзники советские союзники допугаем супер затерей экономика ну ладно. окей минералы собирайте не, ну, в принципе рам не учени хоптио штуки производительности вот не знаю а чем-то не помогает а вот фото вот, слишком переборно друзья давайте я закончу все это соберу и вам потом покажу результат то есть ролик надо но вам тоже конечно можно показать можно показать что это последний чтобы прям успевали за всеми не издеваться так давайте через там пару минут покажу вам результат всем удачи пока пишем новый ролик